Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну, как вы заметили, мои видео стали больше выходить на улице, так как у нас май стоит просто жаркий. Сегодня 28, завтра 34. В общем-то, погода держит всегда 30 градусов. Так что у меня очень много растений тоже переехало на улицу, но ну, не все. Все я, конечно, не хочу, потому что они потом очень болеют, когда их заносишь домой. Потому что света им больше, им здесь больше, конечно, нравится. Мне все же нежели в доме или в квартире. Конечно, может быть шум ветра, но здесь ничего уже не сделать. Так что извините. Хочу показать сегодня свои папоротники. Коллекция у меня пополняется. Папоротник, конечно, мне очень нравится. Это очень красивое растение, которое очень хорошо украшает любое помещение. И вот перед вами вы как раз видите папоротник. Не знаю, как он называется, честно говоря. Вот такой вот папоротник шикарный. Мне прям очень нравится. У меня есть э, видео на канале, я снимала свою коллекцию папоротников. Кому интересно, можете зайти посмотреть. И сегодня у меня тоже вот прибавилось два папоротника. Ну, вот этот папоротник я вам уже сказала. Если кто-то знает название, то можете мне написать в комментариях. Я буду очень рада. И второй папоротник. Вот такой вот красавчик. Этот сорт называется кониограмма голден зебра. Вот такое название у него <смех> интересное очень. Я представляю, когда, представляете, он разрастется, такие листья красивые, декоративный вид очень имеет. Любят, конечно, они влажность воздуха. Вот здесь вот у меня, кстати, листик уже лезет у него. Вот такие папоротники. Сегодня я хочу при вас вот этот перевалить, потому что у него тут одни корни. Мне даже в магазине сказали, что его нужно перевалить. И покажу, что я ему там намешала, какой прось. Ну пойдемте сейчас его перевалим. Такая хорошая погода, что Кеннер у меня днем живет вот здесь под сосной, а на ночь я его заношу домой. Все хорошо. Котики его не трогают, <смех> они подружились с ним, так что пойдемте пересаживать в папоротник. Ну вот здесь я буду пересаживать, сейчас хорошо на улице можно это делать. Горшочек я выбрала небольшой, вот видите, только этот горшок туда вот входит, ну как раз будет нормально. И, конечно же, на дно дренаж. Такое красивое кашпо, Потому что тот горшок он прям такой же, как вот, в чем он сейчас сидит. А здесь как раз в два пальца. Ему будет хорошо. На дно я насыпала керамзит, там имеется уже дренажное отверстие. И намешала ему вот такой вот смотрите, грунт. Здесь у меня песок. Потом удобрение такое. Перегной, в общем, конский. Здесь у меня есть. Добавлен земля универсальная и э, уголь древесный и еще добавила вермикулит и еще и здесь имеется кокосовый субстрат в общем вот такой вот грунт очень такой рыхлый для папоротника как раз это будет хорошо и сейчас я на дно насыплю его Ой, вообще классный грунт такой смотрите получился вообще классный Ну, сейчас я его буду отсюда выдавливать. Он, конечно же, распер. Придется, наверное, стричь горшок. Видите, что получилось. Ну, сейчас вот я его достану и потом сниму вам на видео, покажу, какие у него корни. Ну вот, я его достала. Посмотрите, у него какие здесь толстые корни. Прям вообще. Видите, какие корни Или это детки? А, я так поняла, что видите, здесь растут листья, в общем. В общем, такое интересное растение. Вот, смотрите, видите, как хорошо он сразу сюда... Туда... Будет, в общем, в сторону разрастаться. Ему там, конечно, очень тесно было, потому что корней много и горшок расперло уже. То есть нужно следить мне за ним, чтобы он у меня здесь тоже так же вот и разросся, а то потом придется этот горшок бить, чтобы его оттуда лечь. Ну, сейчас я его присыплю, а так он, конечно, здесь смотрится очень хорошо. Ну вот, пересадила. Он, конечно, очень красиво смотрится в этом кашко. Красивый папоротник мне очень нравится. Ну, уход за ним такой же, как и за всеми остальными папоротниками. Любит повышенную влажность воздуха и поливать по мере пересыхания грунта ну наполовину, а то и побольше. Ничего страшного здесь. Место предпочитает ну, не солнечное, такое полутень. Конечно, любит, чтобы на него попадало солнышко, но рассеянное. То есть, либо за шторкой, либо другими растениями можно поставить. И удобряю папоротники я редко, раз в месяц. Ну, обычно начинаю удобрять растения и также их. Тем более, я уже землю добавила и перегноем конского. Так что это удобрение очень хорошее. Ну, как я и сказала, коллекция папоротников у меня пополняется. Здесь они у меня гуляют. Ну, находятся в тени, конечно, на солнце я их не ставлю. Такие мои красавцы. И это, конечно, новиночка тоже супер просто. Имеет очень декоративные листья. Вообще, папоротники очень быстро растущие. Смотрите, красота! Имеет очень декоративный вид. Листья, конечно, у него просто классные. Также в моей коллекции появился аспарагус. Смотрите. Тоже такой красивый. Ну, очень мне нравится зелень. И хочу показать вам петунии. Не удержалась я. Смотрите, какие классные. Так украшают террасу летнюю. В общем, лето это, конечно, классная пора. Когда все благоукает, цветет. Глаз радуется вообще как на улице выходишь, что там, то там какие-то новости. Подписывайтесь обязательно на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.